Pickit M1, невероятно компактный по размерам, он сравним с Samsung Galaxy Note 5, но гораздо толще, 24 мм. Зато весит принтер всего 128 грамм, что позволяет носить его в любой сумке или рюкзаке. Подключается устройство очень легко, с помощью функции NFC или напрямую через Wi-Fi. Все, что нужно сделать, это включить функцию NFC на мобильном устройстве и расположить его на верхней части PikKit M1. Соединение и запуск приложения PikKit App, которое можно загрузить бесплатно с Google. Play или магазина Apple Store происходит в течение нескольких секунд. Если функция NFC недоступна, как, например, у iPhone, к примеру, можно подключиться через Wi-Fi и открыть приложение вручную. Специальное приложение Pick kit App предоставляет набор инструментов для быстрого редактирования и художественного оформления фотографии перед печатью. Предлагается масса фильтров, кистей, наклеек, фонов и рамок для персонализации фотографий. Таким образом, помимо удовольствия от самого процесса, обладатели новинки также получат возможность поделиться. Своим творчеством с другими. Изюминкой пикит м 1 является его картридж. Это уникальный картридж вмещает одновременно фото и красящую ленту, что очень удобно, так как здесь не нужно менять чернила или загружать бумагу отдельно. Вместительность картриджа 10 листов бумаги. Для производства фото в пикит м 1 использует технологию D2T2, которая обеспечивает великолепную цветопередачу. Краска наносится на фотобумагу под воздействием тепла, и получается фотография формата 2 2.1 на 3-4 дюйма которая имеет специальное гидроизоляционное покрытие таким образом с помощью портативного мобильного фото принтера пик kit m1 пользователи получили возможность делать снимки с помощью фоторедактора оформлять их на свой вкус и тут же распечатывать это может быть открытка для друзей и близких прекрасный подарок или сувенир и все это быстро легко и приятно с бенси можно больше не беспокоиться о безопасности своих ног острый предмет проткнул ботинок и впился в стопу или шкаф упал на ногу распространенные ситуации от которых не спасет обычная обувь носить же специальные ботинки постоянно не очень удобно особенно если приходится делать ремонт дома на этот случай компания bensi предлагает свои укрепленные кроссовки внешне они выглядят как обычная спортивная обувь поэтому их можно носить каждый день и при этом больше не беспокоиться о безопасности своих ног эти кроссовки защищают от сильных ударов например молотком или кирпичом и тем более от неаккуратных людей отдавливающих окружающим ноги в качестве примера производители даже приводят ситуацию когда ногу переезжает автомобиль обувь бенси сделана из вентилируемого водоотталкивающего материала который выдерживает воздействие высоких температур внутри установлены стальные пластины защищающие пальцы стопы и лодыжки от особо сильных нагрузок конструкция кроссовок поглощает энергию удара и спасает от тяжелых травм такая обувь пригодится не только строителям, но и, например, полицейским, сотрудникам скорой помощи, пожарным, спасателям и всем, кто отправляется в поход по пересеченной местности. На специальной презентации Яндекс представила два новых устройства на платформе yandex.io с фирменным ассистентом Алиса. Они называются Irbis A и Deck Smart Box. Это очень компактные аудиоколонки со встроенным мини-компьютером, позволяющим пользователям взаимодействовать с голосовым помощником. Они имеют те же функции, что и Яндекс-станция, но с некоторыми исключениями. В частности, в новинках не предусмотрен HDMI, и их нельзя подключать к телевизору. Также они не обладают столь мощными динамиками, однако устройство вполне можно связать с внешней акустикой. Dex Smart Box подключается по Bluetooth, а Irbis-A проводным способом. Алиса на базе этих устройств работает без ограничений. Она может рассказывать новости, оповещать о погоде, заказывать такси, управлять музыкой и отвечать на различные вопросы. Irbis-A и Dex Smart Box будут стоить по 3290 рублей. Приобрести их можно будет в MVideo и DNS. Первые покупатели получат бесплатную 6-месячную подписку Яндекс+. Плюс. Track and go является первым в истории гусеничным устройством для малых полноразмерных пикапов 500, 1000, 1500, 2500 и 3500 приводимыми и управляемыми обычными колесами. Эта уникальная система открывает рынок для более легкого использования гусеничных систем на автомобилях в зимнее время, для более широкого использования вашего автомобиля. За 15 минут вы установите все 4 гусеничные тележки Track and go. Этот проект находится под защитой нескольких патентов и является результатом, Результатом труда инновационной компании AD Boyvin. После 15 лет опыта в строительстве спортивных снегоходов Snowhawk и производства гусеничных комплектов для мотоциклов ATV, UTV и снегоходов, Ed Boyvin разработали Track GO продукт для промышленного и личного применения на автомобилях. Гусеничная лента Track GO изготовлена из высококачественной резины с кевларовыми стержнями ведущего мирового производителя и давнего партнера AD Boyvin K-Plus Solidial. Все колеса гусин. Тележки изготовлены из самого качественного материала UHMW методом прессования под высоким давлением на лучшем предприятии в этой области PPD Group и позволяют этой системе стать надежнее, сильнее и легче. Древнее искусство оригами уже не раз становилось вдохновляющим фактором для многих инженеров и дизайнеров. Концепцию этой японской техники складывания использовали в создании солнечных батарей, медицинского оборудования и робототехники. Команда ученых из частного американского университета имени Бригама Янга, прово, штат Юта, используя принципы оригами, создала легкий, компактный, пули непробиваемый щит. После опроса работников правоохранительных органов профессор Ларри Хоуэлл и его команда поняли, что существующие сегодня оборонительные щиты являются слишком тяжелыми громоздкими и немобильными в наш век нанотехнологий просто преступление заставлять людей рискующих своей жизнью ради блага общества носиться со столь несовершенными устройствами В поисках чего-то более легкого и компактного но в то же время надежного команда инженеров обратила свой взор на японское оригами и в итоге разработала инновационный дизайн компактного складывающегося щита состоящего из 12 слоев пули непробиваемого кевлара на полное разворачивание которого требуется не более 5 секунд пуленепробиваемый щит оригами Ballet proof оригами весит 25 килограмм что в два раза меньше чем вес традиционного щита и может за собой укрыть до трех человек одновременно при этом он компактно складывается легко транспортируется и помещается в багажник легкового автомобиля во время тестирования защитных характеристик было выявлено что данный щит останавливает не только 9 миллиметровые патроны но и патроны высокой мощности 357 магнум и 44 магнум в настоящий время это устройство пока является опытным образцом и команда ученых проводит его испытания вместе с сотрудниками правоохранительных органов в будущем инженеры планируют создать более объемные версии защитного щита которые можно было бы применять для обороны целых групп людей и зданий Обычно вкручивание единичного шурупа не представляет собой никакой сложности. Это можно сделать при помощи обычной отвертки. Но что делать, если предстоит вкрутить многие сотни шурупов и сделать это максимально быстро? В этом случае эффективно помочь сможет только автоматический шуруповерт Quick Drive. Quick Drive имеет продолговатый корпус и очень удобен для использования в полный рост. Сверху к нему через специальный переходник крепится обыкновенная дрель, предназначенная для создания вращающего момента. Достаточно установить устройство над место. В которое требуется вкрутить шуруп и надавить на удобную ручку, чтобы тот почти мгновенно оказался на предназначенном ему месте. Новые шурупы подаются в Quick Drive при помощи ленты, напоминающей оружейный патронтаж. Шуруповерт Quick Drive оснащен противоскользящей зубчатой насадкой для точной фиксации на поверхности, а его глубина вкручивания может гибко регулироваться владельцем инструмента в зависимости от толщины покрытия. В прошлом роскошная езда ассоциировалась с личным шофером. Перепоручить ответственность вождения лимузина, люксового седана или кроссовера верхнего ценового сегмента нанятому водителю могли себе позволить немногие. Сегодня признаком роскоши уже может быть поездка на автомобиле беспилотники. и Renault готова стать лидером в этом направлении, предложив использовать концепт автономного EZ Ultimo с электрическим двигателем как высокотехнологичную и роскошную альтернативу Uber. Французская компания выводит на новый уровень представления о карше, в прошлом году Renault представила электромобильный концепт симбиоз предназначенный в равной мере как для обычных поездок так и для развлечений и отдыха а в этом году она развивает серию умных машин и z электрокар и go показал первые наметки использования автономного транспорта для сервиса совместных поездок по городу и pro предложил удобное решение для беспилотных доставок курьерских служб и магазинов и вот теперь и ultimo дает представление о том как может выглядеть каршеринг верхнем ценовом сегменте в отличие от шестиместного электромобиля и go который в скором будущем сможет конкурировать с uber в обслуживании городских и пригородных вызовов и ultima с двумя или тремя посадочными местами будет биться за клиентов ниши лакшери такси и сервиса лимузинов в рено поясняет что серия и стала ответом на запрос рынка на каршеринг как изменение парадигмы мобильности в городах несмотря на наличие всего двух или трех посадочных мест корпус и ultima имеет 5,7 и метров в длину и колесную базу в 3,88 метра благодаря чему салон автомобиля по-настоящему просторный и комфортный. Ну а если вы хотите больше крутых видео, то переходите на канал Сундук. Там вы найдете много крутых роликов с товарами сайта AliExpress. У автора очень интересная подача и самые новые товары. Ссылка в описании.